Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Подумай-ка. еще раз. Вы, вы совсем, совсем думаете своей башкой? башкой? Нас отчитывает стоит дебилов. Вы вдвоем вряд ли сработаетесь. Вам ведь нужна наша помощь, мальчишки. Главное, не мешайте. Иначе вам хана. Да Но вы совсем спятили? Но ты придурок. Ты чем вообще думал? Что? Его нужно было поймать, а не избивать до полусмерти, дебила кусок. Почему нам тебя пришлось от него оттаскивать? Ты же надзиратель. Совсем рехнулся? Ты нам только проблем доставил. Я лишь слегка его ударил. Успокойтесь. Да его оттуда чуть ли не соскребали. Ты на пятнадцатом вообще живого места не оставил. Все кости ему переломал. А еще по лицу семь восемь раз ударил. Плюс пару ударов в живот. Не так уж и слегка ты его побил. Он до сих пор в критическом состоянии. Ты испортил весь турнир, так что отвечать за это тоже тебе. Что? А почему это только мне? Соскрес! После того, как ты его отмудохал, из-за тебя все на нервах. Почему? Думаешь, что хоть кто-то смог бы есть после того, как увидел, как ты превратил парня в фарш? Это должен был быть замечательный, изысканный пир в честь окончания турнира, а все сидели с рожами, как на поминках. Ты хоть видел лицо повара из тринадцатого корпуса? У меня душа в пятки ушла. Да, он выглядел довольно грустным. Грустным, говоришь? Да и говорит скрикливой обезьяны и накрашенным петухом уже надоело. Ты зептюлей, что ли, захотел, Гэрил? Ты не сыны? Приказываю отстранить надзирателя Хаджима Сугурок от работы на срок в три дня. Ты только не унывай. После того, что ты натворил, я знал, что тебя каким-то образом накажут. Но это всего лишь на три дня. Она сделала для тебя поблажку. Это решение явно было сделано в спешке, может, тебя потом еще накажут. Хотя для такого трудоголика, как ты, даже три дня это жесткоч. Надиратель! прости, Ходжимай с угароку.